Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть Bendy and the Dark Revival. У нас уже какая будет пятая серия. Мы спрятались здесь. Появились в другом месте. Ну ничего страшного, в принципе. Блять. Двое приключение закончится. В моем тем... Короче, ты пропадешь, типа, в моем темном королевстве. Я найду твою слабость и твою... Прич ⁇ тебе боль? Дядь, ты, видимо, не понял, с кем ты связался. Ты мой... Какого хрена? Артистресс комната отдыха артиста. там типа можно поспать я сейчас поспал З... Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту так ну тип я перекусил а -а -а Сюда, сюда, сюда, а ну-ка иди сюда. <связать> а чего так много-то? только не успел ни хрена себе вы там где мрази а чего вас так много Ну-ка, получи свою голову бестолковую. <Слыш> Я тоже так умею. И где у уёб? Ее... Говнюк. Стоит два стула. О, блин! Уйди, а, проститутка. Так вот. Ладно. Не будем шутить про стулья. Предлагаю сохраниться. А вот это, это какое-то технопорно. Ну правда примерно так и выглядит. Но я слышал, как он где-то рычал. Подожди, я там не все обследовал. Опять Джои. Joey А что происходит? Какая ты удивленная! There's a lot of noise around here. так наверное, много удивительнее да ну пошли искать стоп ну вот тоже опять же мне приходится это читать джо дрюс дед последний апартамент downtown Милостый прил. <звук> Ладно, никаких подсказок. <звук> Наверное, надо было знать, что сделать. Пойти поесть. Ай, ты маленький ублюдок! Вот как здесь не ругаться, а? Объясните. Пошла нахер. Ой, укурыш, а контрол ладно что-то надо активировать значит так еще один сделали ключик ты где там больная А, вот ты где. А? Не ожидала? А я вот так могу. Lost and found. Ну и что? Значит, не сюда. Я же это активировал. Вон еще один полудурок ходит. Не, у меня upperbats. Сауна. вот Lost and found пошли ну иди сюда уже или вас там двое ага ага научился драться не ожидал капец у меня эмоции просто зашкаливают Братишка, я тебе покушать принес и что, и получается ничего, да лады. Пугался? Обосрался. Ну давай вверх. а бэтс. Там он, походу, дверь открылась. На втором этаже. Не, нифига. Чего вы меня путаете? Тихо. Что вы делаете в моем холодильнике? Ну давай. Сауна-энтри. Это вот сюда. Так и что? Ой-ой-ой. Я забыл, что я так умею? Так, а что делать? Да, загадки с каждым разом все круче и круче. Ничего, сейчас разберемся. О. Ауч. Ну-ка, подожди. Что-то ж открылось, правильно? А как отсюда выбраться? А если я тебе скалкой? Бля, надо идти кушать быстрее. Эти-то постоянно тут появляются. Так, пускай остается еда. Пригодится еще. Я, наверное, что-то не замечаю. Конечно, не замечаю. Я ж могу в щель залезть, блядь. О -о -о. К геймплею то пока надо привыкнуть. Ост. Так, у меня появились ключи блин но ну это просто нереально круто О! бенди шикарен как никогда а я успел А, это было неожиданно. Опять Уилсон. больная я почти научился с ними драться не получая урон вот почти вот почти вот почти вот почти вот почти так ключи я нашел осталось понять где хост А, ну, то же самое улучшение. Так, погоди. Это, это мы даем питание. А если те ключи, которые я взял, они все же от той двери. Вот от той. Могло такое быть? нет не могло но ну, в теории это могло но по факту оказывается что нет ждем ожидаем Ну погнали Давай наверх. Так, что-то есть. И как быть? О, блять! Вот это он сводит с ума. Опять ты, сука! Давай. Ох ты, твою мать! Ну нахер вас. А как мне туда забраться? Чё за жесть? Как на лифт забраться? А, -а, -а! чего у вас так много? У меня монеты закончились больные ублюдки, а? Да, здесь надо думать башкой. как-то с этим лифтом разобраться. Мне надо как-то да, запрыгнуть туда. нахрен ой больной мудак текай Может, как-то по краюшку тут? Ауч. О, да. Получилось. Давай туда прыгнем сначала. Нашел секрет? Элеватор Ап. The... The... А в ту сторону что же можно было пойти? Куда? Так, но мы сохранились. Давай-ка глянем, что там. Опа! Здоровье. Оно, блядь, и восстановилось здоровье. Ой, спасибо. Все, я, короче, просто неправильно нажимал кнопки. Неправильно нажимал кнопки, дурашечка. Дурашечка. Так, мы выбрались из этого безумия.